17 по 20 мая в Казанском университете проходит презентация магистрских программ Института международных отношений и юридического факультета для студентов и преподавателей МГИМО «МИД России». О том, как прошла встреча участников программы с выпускниками КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. В Казань прибыла большая группа студентов МГИМО. В ходе приветственного слова модератор встречи декан юридического факультета Лилия Бакульна выделила уровень качества образования в Казанском федеральном университете. Сказать, что в в рамках встречи со студентами в императорском зале выступил выпускник Казанского университета, советник генерального секретариата МИД России Константин Колпаков. Он отметил, что в то время, как пандемия сократила возможность живого обмена опытом, МГИМО и Казанский федеральный университет воспользовались шансом и организовали программу, которая способствует расширению кругозора, повышению квалификации студентов. Сейчас выпускник высшего образования должен обладать очень большим Навык и постоянно совершенствоваться. Вот с чем, собственно говоря, если принимать коллектив э, э, совместных демонов и казахстантов, то университета, когда делают этот программ. Студент второго курса МГИМО Данил Нужный отметил, что университет это не просто здание, коробка, в которой есть сотрудники, администрация, в первую очередь это люди, которые пришли получать конкретные знания с мыслью получить образование и в дальнейшем реализовать потенциал, работать и для себя, и для страны. Сейчас наступила та пора, когда нам необходимо взаимодействовать. Не только в сфере, не знаю, исключительно организации каких-нибудь летних практик и стажировок, но в том числе на постоянной основе. И данное мероприятие это показатель того, что мы можем это сделать, и то, что мы можем делиться опытом, знаниями и вместе работать, и это замечательно. Во встрече принял участие также судья по уголовным делам Верховного суда Республики Тарстан Николай Губин. Уже после завершения встречи слушатели буквально атаковали председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова вопросами. Он пожелал, чтобы энтузиазм студентов никуда не пропал, а был реализован в их дальнейшей карьере. Вы знаете, на самом деле, чем чаще встречаешься со студентами, тем больше понимаешь, насколько у нас талантливые, хорошие и развитые ребята, да? особенно те, которые специализируется на международных отношениях. И непосредственно у той инициативы, которая родилась да, в стенах МГИМО и КФУ одновременно, это программа профориционной а, академической мобильности, она заслуживает а, очень высокой оценки. Константин Колпаков отметил, что таких программ еще не было. По его словам, встречи проходят не только в Казани и в Москве, но и на Дальнем Востоке, и ближе к Полярному кругу, а также ближе к нашим западным рубежам, так как у студентов сохраняется большой запрос на общение. Сама же программа научно-образовательной деятельности КФУ МГИМО на площадке Казанского федерального, Федерального университета продлится до 20 мая. Илья Андреев, Ленардо Валесиаров, Универньюз.